Преимущества и недостатки техники, а также рассмотрим варианты, кому и какой танк лучше подходит для игры World of Tanks. Какой танк лучше купить за жетоны боевого пропуска в 2022 году? Для начала мы кратко расскажем о каждой доступной машине, а потом выберем наилучший вариант. И первый танк на очереди, про который пойдет сегодня речь, это Кобра. Британский средний танк Кобра, который имеет все основания считаться токсичным имбой, но не для всех. Главная фишка в его орудии. Снаряжение барабана на 4 и скоростью перезарядки полторы секунды. Главная же его особенность – можно зарядить сплэш-фугасы, что при правильной реализации можно нанести от полторы тысячи до двух с половиной тысячи урона. Этого достаточно, чтобы за несколько секунд убить большинство одноуровневых танков. При этом у него неплохая броня и достаточно крепкая башня, что явный плюс учитывая его углы вертикальной наводки. За счет превосходной мобильности и неплохой динамики, может не только занимать выгодные позиции, но и зайти противнику в тыл, чтобы уж наверняка реализовать убийственный потенциальный урон. Реализация барабана затрудняется посредством стабилизации и долгого сведения. В остальном, оборудование оставляет пространство для выбора. Второй танк в этом списке – Лорейн 50Т. тяжелый танк Лорейн стал одним из самых непримечательных танков за боевого пропуска. Главная же его проблема – у него очень слабое бронирование. Как для тяжелого танка, Пробиваются всеми девятками, от бортов не танкуют. Башня более менее но в лобовой проекции есть везде уязвимые участки. В целом по броне он значительно уступает прокачиваемому AMX M4, при этом у него большие габариты, что повышает шанс попадания по нему. Отсутствует броня в корпусе, а это означает, что даже сплеш от арты будет убийственным для него. Максимальная скорость хорошая, но разгоняется он не очень. Что же по орудию? 120-мм орудие с альфой в 400 единиц может похвастаться комфортными углами вертикальной наводки, но в остальном уступает одноуровневым тяжам. Очень долгая перезарядка, а это означает низкий ДПМ. В этом показателе он проигрывает многим танкам. Что сказать про сведение, сведение одно из самых долгих 2,88 секунд. Ларейн 50 t может танковать только башней. Огневая мощь очень низкая, и решить исход поединка на нем крайне затруднительно. Брать его не рекомендую. И третье место в списке – К-91 ПТ. В очередной раз советскую технику обделили. Данный ПТСАУ не то чтобы вышла плохая, скорее лишена какой-либо изюминки. У нее нет и интересных фишек. Разовый он и бронепробитие маленькие и уступают многим одноклассникам. Точность и время сведения тоже оставляют желать наилучшего. Посветить, либо кого-то настрелять у нас не получится. А ведь пересводиться придется очень часто. Так как у К-91 крайне неудобные углы вертикальной и горизонтальной наводки. Поэтому остается играть только на ближней дистанции. Но и с этим тяжело, так как у нее почти отсутствует броня. Техника обладает крепкой рубкой, поэтому если спрятать корпус, то можно что-то потанковать в топе списка. При этом у нее хорошая маскировка и приятная подвижность. На цифрах, конечно, стоит высокий ДПМ, но на практике его реализовать невозможно. И следующий на очереди канпанзер немецкий средний танк с механикой пневматической гидроподвески, как у шведских ПТСАУ. И в зависимости от режима у него меняется точность, время сведения, скорость перезарядки, углу вертикальной наводки и скорость движения. Однако же при полном улучшении данного танка. Посредственная точность и долгое сведение остаются при нем. Поэтому не удивляйтесь, если снаряды летят куда угодно, но не в танк противника. Танк совершенно лишен брони, но имеет хорошую маскировку и большой радиус обзора. Динамика у него на высшем уровне. Далее идет у нас Char Future 4, французский средний танк с барабаном сложно сравнить с каким-либо из прокачиваемых, так как в плане геймплея аналогов ему совершенно нет. Главное же особенное с Шарфутюр 4, барабан на 4 снаряда и хорошей точностью, альфой и быстрым сведением. Но очень долгой реализации, потому что общая перезарядка составляет 39 секунд, а внутри 4 секунды. Танк реализуется на второй-третьей линии засадным геймплеем, практически без брони. Стабилизация орудия в движении плохая, чтобы попасть ему необходимо остановиться и сводиться до конца. Также к недостаткам можно отнести плохую маневренность и радиус обзора. Но в то же время, если играть грамотно и использовать сильные стороны машины, недостатки не так значительны. Поэтому Charfour 4 пойдет для опытных игроков с знанием позиций, тактики и хорошей выдержкой и силой воли. А на очереди EFACE. С этим тяжем уже все знакомы. Видели его в рандоме и общее представление о нем уже имеют. Поэтому пробежимся по его сильным и слабым сторонам. Разовый урон PS1 небольшой, но достаточно быстрая перезарядка с хорошим показателем орудия. Делают фазу обладателем высокого ДПМа на своем уровне, реализовать который помогают углы вертикальной наводки и крепкая башня. Бронирование корпуса один из главных его недостатков. При постановке ромбом пробивается везде. Нижняя лобовая деталь огромная, поэтому танковать он может только через башню, играя от рельефа. Но там заметно размер командирской башни. В общем, можно играть от рельефа, если постоянно крутить башней или двигаться, чтобы не давать противнику спокойно выцелить башню. Подвижность у него слабенькая, но скорость набирает он неплохо. В общем, по геймплею PS1 напоминает британский топовый тяж. Поэтому достаточно уверенно чувствует себя в рандоме. А на очереди у нас три топора. Объект 777 вариант второй. Альфа у объекта 777 на уровне прокачиваемых советских тяжей. Пробитие тоже одно из лучших. А вот в дальнейших характеристиках начинается различие. У него самая долгая перезарядка и как следствие самый низкий ДПМ. Худшая точность при одном из самых долгих сведений орудия. Угол склонения орудия на 1 градус лучше при определенных условиях, это действительно ощущается, но не всегда реализуемо. Бронирование корпуса лучше, чем у Т-10, но хуже, чем у объекта 257. Может ромбовать, хорошо танкует, за счет приземленного корпуса, который практически сливается с гусеницами. Но башня расположена посередине и пробивается в лоб всеми снарядами от 300 мм. Также очень плохая незаметность, но ничего выдающего, очень низкий радиус обзора, поэтому он всегда слепой, что частично сводит на нет все его преимущества вне заметности. Можно было бы назвать 777 середины среди советских тяжей 9 уровня, но в игре уже есть Т-10, у которого лучше пушка, крепче броня, приятнее подвижность, выше обзор, разве что уступает в бронировании корпуса. А теперь настало время определить лучший танк за жетоны боевого пропуска. Кратко и по фактам мы описали технику, обратили внимание на ключевые моменты. В качестве вывода можно сформировать некий топ. Какой танк лучше взять за жетоны боевого пропуска? И на первом месте для себя я выдвинул EFACE-1. Подходит как новичкам, так и опытным игрокам. Танк очень приятен в освоении и уверенно чувствует себя в рандоме. Игроки смогут на нем набивать много урона, а средненькие демонстрировать просто неплохие результаты за счет комфортного орудия и вариантностью применения этой машины. На втором месте кобра. Да, зависимый танк, который может быть лютый им бой, если грамотно подходить к его реализации. Отличная подвижность и броня иногда рикошетит, а иногда запредельно прихватывает. Четыре снаряда в барабане. На голдовых фугасах позволяет кошмарить противников и настреливать много урона. Третье место для меня занял Чарфутюр 4, требовательный к наличию опытного экипажа. Чтобы раскрыть его потенциал, придется в каждом бою выкладываться на максимум, чтобы эффективно реализовывать барабан с долгим КД. Кампанзер. Четвертое место. Для всех техника зависима и требует максимальной сосредоточенности в бою. Также с учетом всего сказанного, Цена за него завышена, поэтому пока что только четвертое место. Тоже очень требовательный к наличию опытного экипажа, как минимум у него должно быть 4 перка. Пятое место. Объект 777. Долго ждали ветераны игры, но эти ожидания остались напрасны. Разработчики слишком уж занерфили этот танк, переводя его с 10 уровня на 9. Поэтому особо удивляться нечему. Шестое место. Лоррейн 50Т исключительно для коллекционеров и любителей так как приятной игры и нагиба этот танк не сможет гарантировать потому что уступает по основным характеристикам большинству своих одноклассников и не может полноценно выполнять роль тяжелого танка ну и естественно последнее место самый нереализуемый танк К-91 одна из самых неудачных машин за последнее время слишком уж слабая и сложная у него реализация игра на которой чаще будет заставлять гореть и радоваться. Попытка совместить СТ и ПТ оказались у разработчиков провальной, потому что этой машине сложно найти себе место на поле боя. Да, этот ТОПС был составлен лично мной, но я не стараюсь навязывать свое мнение. Постарались объективно разобрать всю доступную технику, которая предлагается нам за жетоны боевого пропуска. Если у вас остались сомнения, какой танк купить за жетоны боевого пропуска? то берите ту технику, которая пригодна именно для игры вам. Ведь играть в первую очередь стоит ради удовольствия, а не ради статистики, которую все считают основной в игре. А на этом все, дорогие друзья. Мы попытались с вами разобраться, какой лучший танк купить за жетоны боевого пропуска. Да, то показался своеобразным, но это ему не придет. Кто-то может поставить технику свою выше, кто-то ниже. Но для каждого свое. Я составил лично свой. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и жать, естественно, же, колокольчик, чтобы первыми узнавать о новом видео на канале. Всем спасибо. Всем пока-пока.